А, и разумеется. Шестерки. Шестерки работают на IOI. Innovative Online Industries. Удостоверение. Интервью вам не даю. Не даете интервью? Нет, прекрасно знаете. Кто спрашивает-то вообще? Интервью. Не будете говорить фамилию? Я вам что интервью должен давать, что ли? Я вам не пугаю, чтобы повторять. Я вам не пугаю, чтобы повторять. Я не пугаю, чтобы 10 раз повторяться. Я не пугаю, чтобы 10 раз повторяться. Ты незаконно понял? Мне приказали согласен, согласен, согласен с тобой Мне при приказали Коша хороший боже, хороший Оля, попугай, поднимайся Понял Поднимай, с собой трамвай. Это девушка, кажется, это Артемида Артемида? Подрошила шестерок? Я видел все ее прохождения, все ее стримы на Твиче. Это она. Точно она. Кто такие паразиты? Мы называем их шестерками, потому что таково правило корпорации. Двери Никаких финансов, только номера. Зачем вам мои фамилии? Номер нагрудного знака. Говорите, диктуйте. Зачем мне его диктовать? что, телефон плохо снимет. Значок где нагрудный? А мне значит придумать. На не надо снимать, снимать не нужно, пожалуйста. Почему? Потому что это будет выкладывать сеть, а я вам заключаю выкладывать сеть. Ну и что?